Подходи поближе, я тебя не слышу. Подходи смелее, будет веселее. Попалась, зараза такая, а? та -дам! Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать в мире Гринхэла. В сегодняшнем выпуске я расскажу и покажу, как же нужно правильно выживать в Гринхэле. Буду делать небольшие мини-гайдики да, в процессе этого видосика. Так что смотри, зритель, внимательно, не переключайся. Дальше будет очень много интересного годного контентика. Также влепи, пожалуйста, авансиком лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми. Видосами по самым разным современным играм, таким, например, как Green Hell. Ну а мы, друзья, начинаем! Коротко о том, что было в прошлой э, серии. Мы построили себе здесь небольшое жилище, небольшой мини-лагерь, чтобы можно было сюда, если что, в случае опасности отступить и подлатать, э, подлезать, так, ска так сказать, свои э, раны. Вот такая, ребят, у меня здесь есть палаточка, одна небольшая. Рядом я настроил вот такую вот пристроечку. А еще рядом с ней планирую сделать еще вот такую пристроечку. Но это, ребят, на первом. Перспективу. Пока, в принципе, и этого а, достаточно. Также, ребятки, из того, что мы сделали, мы сделали для своего персонажа костяную а, броню. Теперь нам ягуары будут а, не страшны, я надеюсь. Да, у меня единственное, что сейчас не в костяной броне, это только вот эта вот правая а, нога. Да, все остальное я уже практически облачил в кость. И теперь, я надеюсь, что следующая встреча с ягуаром не будет для меня такой смертельной, как это было в прошлых моих видосиках. Да, если кто смотрел, ребятки, а кто не смотрел, то непременно переходи в плейлист Он находится по ссылочке в описании под данным э, видосиком Там ты найдешь много интересного, увлекательного контента Не только по Гринхеллу, но еще и по другим э, любимым твоим играм Ну а мы, друзья, продолжаем Так, ну что ж, давайте, ребятки, наверное, сегодня сделаем вылазку А точнее, завтра Посмотрим, сколько же там времени на наших часиках. 3.58. Я надеюсь, у меня получится немножечко э, поспать. Хотя бы часика 4 давайте мы с вами вздремнем. Хотя бы часиков до э, 8, а то и даже побольше, чтобы восстановить свои вот эти вот показатели. Да, друзья, есть такое дело. До 10 часов почти что мы продрыхли. Алло, ты что так долго спишь, отец? Надо тебе пораньше вставать, научиться. Хватит уже просыпать все самое сочное и самое свежее. Так, давай тут уже выдвигаемся потихонечку. Кажется, дождь собирается... Что-то гремит, мне кажется. Нет, это у меня в ушах звенит после вчерашней пьянки. Ха-ха, да нет, ребятки. Все нормально, это просто дует... Ветер. Так, ну что, я надеюсь, мы сейчас это все дело достроим, да, и будем выдвигаться потихонечку дальше на исследование. А что, что-то мы, ребятки, задержались в этом месте. У нас все-таки сюжеточка, а сюжеточку нужно а, проходить. Ну что ж, давайте свалим вот это вот деревца. Хотя у меня, по-моему, палки-то большие уже имеются. Так, есть такое дело. А, топорик у нас в полном порядке. Да, возьмем несколько вот таких вот бревен. Я сейчас хотел поставить вот сюда, закончить свою м -м, вот эту вот штуковину для лепки а, глины, да. Она мне непременно пригодится ну и потихонечку будем достраивать наш вот этот вот навесик да это наша с вами основная из а, дополнительных целей я бы так сказал да потому что надо все-таки обустраивать свое жилище потому что наше с вами жилище это а, наш с вами а, наш с вами дом наш с вами защита в каком-то плане да Построив, ребятки, жилище, вы будете всегда чувствовать себя более защищенным, нежели без него. И вообще, ребятки, в этой игре я что для себя открыл? Нужно больше строить всяких разных а, своих вот таких вот перевалочных пунктов, лагерей. А, это для того, чтобы вы, например, если куда-то когда-то уйдете, да, подальше от своей базы, вы могли где-то еще перекантоваться, да, залечить свои раны и так далее. Так, сколько мне там нужно было? Одна палочка, наверное, пригодится еще. Давай, достроим вот это вот свое мини-бунгало. Веревочек надо целую кучу. Раз, два, три, четыре, э, пять. Че, веревки что ли закончились? Да как так-то? Ну-ка давай возьмем с нашего стендика э, штучки три. Отличненько, веревки заканчиваются. Бабамс, есть такое дело. Пристрой я закончил. Ну, наверное, в принципе, этого нам будет достаточно. Я бы, наверное, еще сюда влепил какой-нибудь сундучело, да? Или же, смотрите, можно вот сундуки сделать вот здесь, вот в этом месте. А хотя нет, ребят, ничего не буду переделывать. Да, сундучок я поставлю куда-нибудь вот сюда. Хотя здесь можно, нет, построить какую-нибудь стеночку? Мне вот прям интересно стало. Ну-ка, давай посмотрим в меню строительства что-нибудь такое имеется. У нас какие-нибудь стеночки, я не знаю, или что-то в этом роде. Вот, например, половинная стена. Низкая стена. Можно ли ее здесь поставить? Ответ нет. Не знаю, друзья, почему. Ну-ка, посмотрим другой вариант стены. Например, древ... деревянный дверной проем. Точно нам не нужен. Низкая хижина. Ну вот на этих... для этих хижин-то должны быть какие-то крыши, правильно? Это у нас навес. А если хижину... Ага, друзья, да! Можно поставить вот такую вот крышу. Да-да-да, все верно. Тогда, наверное, и со стеночкой тоже проблем не должно быть. Давайте поставим нормальную стенку, не низкую, а вот высокую в полный рост. Посмотрим, как она здесь будет смотреться. Так. Нет, не вижу. Даже фрейма для этого места нет. То есть, э, такого специального отрезка, который бы автоматически устанавливал нашу с вами стеночку. Нет, друзья, нет у нас тут вот такого патча мута. Стеночку можно влепить вот сюда, вот туда можно поставить. Я бы, кстати, вот здесь тоже стеночку поставил. Да, давайте, кстати, замутим. У меня была такая задумка. Я хотел сделать стеночку именно вот в этом э, месте, чтобы никто меня здесь э, не тревожил. Да, вот такое вот, ребята, на строительство здесь в Гринхеле. Вы можете строить себе вот такие вот халупы. Но для этого нужно очень много палочек Да, палочек в лесу тоже, ребят, немерено Не бойтесь их потратить Так, что у нас там с нашими жизненными показателями? Вроде бы все в норме пока что Еда, вода, все хорошо как только почувствуем нехватку, будем выдвигаться на поиски пропитания. Да-да-да, то есть не всегда, ребят, следите за вашими показателями, нажимайте на F, на, на кнопочку, смотрите, как у вас, значит, здесь с вашими питательными, какими-то штуковинами. Потому что углеводы всегда заканчиваются, жиры заканчиваются, все у нас заканчивается и нужно за этим всегда следить, чтобы не сдохнуть, да, в Гринхеле, ребят, очень легко сдохнуть, просто, ребятки, даже не от какого-то противника, а просто вот так вот блуждая по лесу, вы можете наткнуться случайным образом на какую-нибудь хрень, которая вас непременно уничтожит, так, ну что ж, друзья, продолжаем выживать, продолжаем добывать, что нам нужно еще немножечко, да, нам нужно очень много сейчас вот таких вот палочек, из которых мы закончим все-таки строительство нашей стеночки. Мне хочется здесь сделать более-менее конкретный лагерь, чтобы в случае чего мы смогли сюда спокойненько прийти и в случае чего, как говорится, переночевать. Да, я уже об этом не раз говорил. Это, ребят, реально может спасти вам жизнь, окажись вы в какой-нибудь сложной ситуации. Так, сейчас мы, ребят, чем занимаемся? Мы заготавливаем древесинку для постройки нашей с вами. Хаты Это да, уже, ребятки, мой второй лагерь Первый мой лагерь остался позади в прошлом, да Кстати, надо будет туда сбегать, на, на разведку Потому что в первом лагере там у меня есть два дерева Которые, наверное, уже давным-давно а, выросли Я там не был уже достаточно много а, времени Блин, надо было это все сначала подобрать Давайте-ка, ребятки, будем продуктивно ходить за ресурсами, да а, Сначала мы наполним внутренние карманы всякой дичью а, точнее, наш рюкзачелло. Забираем длинные палки. 2, три, 4. Сколько у нас по весу? Блин, ребят, нельзя открывать рюкзак, когда вы набрали уже целую кучу этих палок. у Наш персонаж автоматически их выбрасывает. Так, ну что, пойдемте, ребят, отнесем. Нам нужно застроить стеночку. О, еще одна палочка. Кстати, вот таким вот образом мы можем таскать аж целых пять палок на себе. То есть вот таких длинных. Больше наш персонаж не в состоянии на себе а, унести. Так, продолжаем строительство. Еще две таких осталось. Где же у нас имеются такие длинные палочки еще? Вот из таких деревьев тоже могут получаться длинные палки. Давайте зарулим его как следует. Да, вот из таких деревьев получаются не только длинные палки, но еще и толстые бревна, а, из которых мы можем очень хорошо мастерить какие-то а, построечки. Так, раз длинная палочка... И два, мне как раз-таки две и нужно на стеночку Да, видимость стены у нас имеется Да, через эту стену просто так вам никто не зайдет без стука Еще было бы хорошо вот здесь вот построить такую же стеночку Но и этого тоже а, нормально Так, у нас опять идет дождь Здесь что у меня? Здесь у меня, был прошлый... здесь у меня ребят, было прошлое костровище Здесь я заготавливал Да-да-да, тут мы кое-что поджарили немножечко Забираем все, что здесь у нас имеется можно, кстати, даже перекусить. Ага, вот этими штуковинами можно перекусить, добавив себе, например, к жирам немножко показателей. Да, есть такое дело. Отличненько. Я бы, наверное, из, из того, что бы я еще сделал, я бы, наверное, еще сюда поставил пару ящичков. Крыша над головой обязательно должна быть. Лист пальмы или лист бананового дерева. Я тут, ребятки, сделаю все из пальмы, Поэтому и здесь крыша тоже будет у нас из а, пальмочки. Да, крыша здесь непременно пригодится. Тут у меня будет типа мини какой-нибудь а, складешник. Так, где можно добыть листья пальмы? Конечно же, на а, соответствующих деревьях пальмовых. Так, где у нас деревья пальмовые? Так, аккуратнее, где-то мышка пищит. Алло, тихо-тихо. Вот он, ребятки, вот он, тот самый наш враг, которого стоит бояться. Это мелкий паук! Мелкий, ребятки, бразильский паук странствующий, который может нас очень сильно заразить. Так, пойдемте сначала сбросим лишнее. Нужно, ребят, продуктивно ходить за ресурсами. Скидываем сюда большие палочки, маленькие палочки. Что-то у меня, ребят, все заполнено уже. Я по максимуму уже забил свои хранилища. Да-да-да. И теперь у меня просто нет а, места. Так, ладно, пойдем срубим пальмочку. Тихо. Я кого-то слышал. Лист бананового дерева. Ладно, пускай лежит. Вот, ребят, та самая пальмочка, которую можно срубить. Да, из которой выпадут нам... Те самые листочки, которыми мы сейчас закроем свою крышу. Да, ребятки, не бойтесь, надо строить, надо укреплять свои, как говорится, э, свои жилищные условия. Иначе нам будет тяжко выживать в мире Гринхэла. Ну и вообще, когда вы идете по сюжеточке, э, желательно, конечно же, идти все-таки по э, сюжетной линии. Но мы потихонечку продвигаемся уже. Да, у нас кое-какой-никакой прогресс уже э, имеется в этом плане. Так, где еще у нас листья? Я же тут много нарубал. Вот, вот, три, четыре. Мы, по-моему, 6 штучек можем носить с собой. Вот 5. Отлично, достаточно. Надеюсь, мне хватит. Нет, не хватит мне, ребятки. По-моему, еще парочку надо будет принести, чтобы закрыть здесь а, крышу. Сколько? Еще 4 штучки, точнее, 5 штучек надо принести. Где у нас еще пальмовые листья есть? Так, так, налево-направо посмотрел. Нету. Ага, вот там вот есть пальмовые листья. Пойдем-ка соберем. Вот, вижу, наконец-то, змеи тут нет никакой. Обычно в кустах в каких-нибудь шарятся змеи. Которые так и норовят укусить нас за задницу Так, отлично Давай еще берем штучек 5 Да по максимуму берем, короче, все сразу забираем Сколько нам а, в наш карман и войдет 6 штучек. штучек за раз мы можем унести Это очень хорошо Ну и продолжаем, ребятки, обустройство нашего лагеря Да, еще немножечко И мы закроем здесь крышу Есть такое дело, просто-напросто для того, чтобы ни мы не могли во время а, дождя Ну или либо наш костер не мог во время а, дождя Оставляем все это дело здесь и потихонечку начинаем, потихонечку начинаем, ребятки, выходить на исследование Сколько у нас по времени? 15.09 Давайте, знаете, что сделаем? Я заранее сейчас здесь, так, кокосовая миска Я заранее, ребят, хочу сейчас здесь разбить место для костра Чтобы в следующий раз прийти, сразу же разжечь костерчик Так, две штучки, это мы здесь оставляем так, секундочку, что-то как-то кривовато. Это, ребятки, я сейчас чашечки ставлю для того, чтобы у нас водичка набиралась. Ну, или мы могли бы просто их использовать для готовки на костре. Вообще, у меня здесь вот сколько этих чашечек, и давайте из них попьем. А, водичка как раз у меня немножко просила. Да-да-да, дожди у нас здесь часто, поэтому с водой пока что, по крайней мере, вот в этой области, где я сейчас живу, у меня, как видите, проблем вообще никаких а, не имеется. Так, другое дело, ребятки... Мясо, проблемы сейчас с мясом, но ну, мы сейчас выдвинемся, немножко пробежимся здесь, да, давайте сохранимся сначала Чтобы, ребят, сохраниться, достаточно нажать просто на поставленную какую-нибудь крышу Да-да-да, это может быть крыша а, вот этого вашего мини бунгала может быть крыша а, вашего, допустим, какого-то каркасного строения Вы, наведя на нее, можете просто-напросто а, сохраниться Так, ну ладно, что я рассказываю, ребятки, выдвигаемся дальше и продолжаем выживать. Так, мышки, вы какого хрена не ловитесь? Который раз я уже их пытаюсь здесь поймать, а ловятся только лишь вот эти вот вонючие пауки. Да, пауки вообще э, не то, что я хотел бы здесь увидеть, но они постоянно. Так, сразу же, ребят, не забываем, заряжаем ловушечки. Короче, эти камни очень даже неэффективны, а такой, знаете, э, неэффективными ловушками они считаются, потому что под них клюют только пауки в основном бразильские, ну с которыми я не знаю, что делать, ребят, их не в пищу не употребить, да, возможно, как-то можно их э, использовать, э, не знаю, для насыщения стрел ядом, не знаю, но пока что от них пользы вообще никакой э, нет. И в другой момент на не завелись пиявки, черт возьми, этих пиявок они задрали, они постоянно появляются, вот она. Одна штучка, но зато какая противная. Так, ну что, ж, ребятки, давайте немножко выдвинемся. Давайте немножко пройдем, прогуляемся по лесу. Здесь постоянно шастает броненосец. Вот он, вот он. Иди сюда, броненосец, Подтемкин! Я тебя уже заждался. Да, в этом месте. Вообще, ребят, смотрите, где, если вы увидели какое-то животное, знайте, что оно всегда примерно будет появляться в том же месте и ходить будет примерно по такому же а, маршруту. Поэтому где-то, если вы увидели, да, и прочи... а, и вычислили какой-то маршрут какого-то животного, знайте, что там где-нибудь недалеко можно поставить ловушечку будет до смело. и вы точно поймаете... Это животное, и будете наслаждаться его сочным вкусным мясом. Так, иди отсюда, вонючий паук, ты мне не интересен. Я вообще-то хотел прогуляться, исследовать немножко здешние места. Давайте пройдем чуть-чуть так, муравейник. А, муравейник, ребят, плох тем, что вас могут просто-напросто искусать муравьи. А кусаются они достаточно больно, да-да-да, поэтому от муравейников держите, старайтесь подальше. Так, есть у нас ресурсы такие, как камушки? Нет. Они нам вообще пригодятся. Давайте, ребят, на всякий случай, на всякий случай а, стараемся держать в нашем рюкзачке понемножку различных а, ресурсиков. Так, что это такое у нас? Слышу какие-то шаги. Я слышу шаги, ребятки. Это могут быть спокойно шаги какого-нибудь даже ягуара, который постоянно меня здесь сейчас выслеживает. Так, а это что за растение? Давай-ка мы его добудем. Кажется очень даже интересным И для добычи самое оно. Необычная кучка листьев. Нет, ничего интересного мы не взяли с этого растения почему-то. Ну и хрен бы с ним. Кучки листьев меня не интересует абсолютно. Что у нас здесь есть такое? Так, наверное, мы обойдем все это дело и пойдем в ту сторону. Мы ведь знаем, куда нам идти, да? Не бойтесь, ребятки, просчитывайте свой маршрут. А, главное, смотрите, куда вы идете. Кто-то здесь ходит. Да, так, давайте, ребят, затаимся для атаки. Капибара шастает нас тут в кустах. И пытается, а, и пытается она... Так, то есть еще одна капибара, замечательно, а ну-ка на полчайка в глазик, есть такое дело. С одной стрелы, друзья, с одной стрелы мы убиваем капибару. Вообще практически любого здесь, а любое животное можно вырубить с одной стрелы, если ты стреляешь точно в голову. То есть хедшотик наносим мы и выносим. А с таким же успехом можно спокойно вынести и ягуара. Да, я уже не раз так пробовал особенно на стримах, это очень хорошо а, работает. Так, ну что ж, разделаем этого копибару. получаем с него немножечко костей. И вот этих как раз-таки костей нам и должно хватить для а, завершения еще одной части а, броньки. Давай построим прямо сейчас здесь броньку, да, из костей. Так, нужно, по-моему, три кости. Так, секундочку. Можно изготовить и получить костяную иглу из, из костей. Вот эти, кстати, костяные иглы... Тоже используется у нас а, в крафте костяных крючков, которые потом у нас со временем пригодятся. Так, ну и давай все-таки мы сейчас три кости используем на создание а, костяной а, брони. Но, блин, мне нужно для костяной брони хотя бы найти какой-нибудь банановый листочек. Где же он? Что-то вообще, ребят, тяжело. Тяжко мне. Ой, как тяжко. Так, давайте. Вот, банановое дерево я нашел. Я надеюсь, будут здесь у нас банановые листья. Так. И еще разок, есть такое дело, замечательно, ребятки Еще один фрагмент а, костяной брони Брони мы сейчас с вами создадим Да, потому что это очень-очень важно Так, куда я бросил? Вот он, листочек Давайте создадим уже Раз Так, уже, ребят, вечереет Вечереет, ночью опасно у нас в джунглях Амазонки И две веревочки, есть такое дело, наконец-то Создали еще один фрагмент костяной брони И теперь можно смело ее одеть вместо травяной, которая у нас осталась, по-моему, на правой ноге. Вот тут, ребятки, у нас остался этот фрагмент брони, брони из листьев. Мы ее снимаем, выкидываем, наверное. Ну или же не выкидываем, а положим пока аккуратненько в наш с вами а, инвентарь, если она не будет сильно мешаться. Вроде пока не сильно мешается и у нас... Хотя нет, ребятки, мешается. Выкидываем эту броньку. А, что можно еще выкинуть? Я не знаю. Камушки можно выкинуть, попробовать, потому что они, они нас обременяют. Мясо у нас слишком много. О, и прикольные фруктики. Это я заберу с собой, да. Кстати, я, ребят, говорил уже про такую фишку, что не забывайте мыться. Что-то я зря отбежал, давайте еще пару палочек выкинем. Да, не забывайте, ребятки, мыться, потому что если вы не будете мыться и кушать грязными руками, у вас непременно будет ухудшаться ваше состояние. У вас заведутся паразиты, которые начнут пожирать вас а, изнутри, но этого ни в коем случае нельзя допустить, поэтому моемся, ребятки, почаще, а, селимся поближе к водоемам, и тогда проблем никаких не будет. Кто здесь постоянно хлюпает в нас в кустах? Это, ребятки, капибары. Капибар здесь очень-очень много. Ох ты, неизвестный клубень. По-моему, я такие уже находил где-то. Давайте попробуем, добудем с него, что у нас получится. Да, что за неизвестный клубе, ниоткуда он берется. Я, кстати, таких два уже высадил. Это у меня было возле моего старого лагеря. Сейчас, ребятки, прогуляемся в старый лагерь и проверим, что же такое. Блин, ночью не люблю путешествовать, потому что ночью в кустах вообще ничего не видно. Ну, просто-напросто глаз выкали. Да, а у нас в кустах, вы, ребят, сами знаете, водятся змеи. И даже что-нибудь еще похлеще можно найти. Ну, змеи, пауки, это здесь, знаете, обычное явление. Да, и поэтому вот ночью мне вообще не нравится путешествовать по кустам. А, нужно, ребят, а когда вы путешествуете ночью, прислушиваться вообще к каждому вашему действию. А, потому что если вы упустите какого-нибудь паучка в кустах, рискуйте тем, что просто не дойдете до вашего а, домика. Так, давайте съедим того всего 5-10. Восстанавливаем некоторую часть своих ресурсов. Опять попался у нас здесь бразильский странствующий паук, да вы задолбали, ребят, как будто мышей вообще, мыши вообще здесь не попадаются почему-то, я постоянно пачками отсюда выбрасываю, может я не в том месте поставил э, эти ловушки, скорее всего да, так оно и есть, ну потому что, ну смотрите сколько у нас уже этих пауков, реально заколебался я их выкидывать просто пачками, а... Один за другим, один за другим, да вы задолбали. Так, ну ладно, ребят, пришли мы домой, пришло время сделать место для нашего костра. Давайте уже разведем костерочек, какой-нибудь обычный самый, да, так, секундочку, костерочек давай доставай. Вот тут у нас он находится, дождик нам не страшен, куда-нибудь вот сюда мы его сейчас поставим. Да, вот тут у нас отличное место, надеюсь, у нас он будет закрыт под крышей. Или же вот сюда можно поставить, да, в новом месте. Вот тут, кстати, тоже хорошее место. Но я сюда со временем хотел запихнуть какие-нибудь а, сундучки. Возможно, сундучки я буду вот здесь располагать. Ладно, давайте, ребят, вот здесь пока построим костер. Палки закончились. Нет-нет, ребятки, у меня все есть. У меня вот тут огромное количество палок. Давайте три штучки еще захватим. И разведем вот здесь уже костерочек. Так, а уголек, говорят, надо. Так, орешки выкидываем, которые подгнили у нас. Эти грибочки можно скушать, потому что они энергию дают. Эти грибочки пока придержим, потому что они от паразитов лечат и так далее, ребят С умом кушайте вашу еду, потому что иногда это спасет вам а, жизнь Так, ну что ж, давайте, ребят, закинем уже уголек Вот эти самые неизвестные коренья, которые я сейчас таки, только что нашел Мы на следующий день с вами сходим в другой мой лагерь И посмотрим, что из этих кореньев вырастает А вот эти клубни, ребятки, рандомно просто можно найти а, в лесу Давайте-ка закинем сухого листочка Давай, давай, родной, три, три, три, лучше три! Лучше три, чтобы у нас появился огонечек. Ну и добавляем огонечек. Все, готово. Так, неизвестный орех мы оставляем. Нам нужно две мисочки. Раз и. Ага, выпил что-то. Что-то я выпил. Что-то я выпил, что-то вылил. Ну да ладно. Вот сюда, ребят, давайте две мисочки поставим. Люблю, ребят, мясо я жарить на костре. Так, секунду. Не понял, а что такое у нас? А, у нас клубень лежал в том месте, куда можно разместить мисочку. Так, отлично. Где у меня мой кокосовый бидончик? Давайте-ка мы сейчас это все дело... Заправим, Есть такое дело. Ну и, конечно же, можно уже варить мясо капибары. Ммм, как вкусно пахнет, друзья. Скоро мы нормально а, поедим. А то что-то у меня показатель протеинчиков уже снизился, смотрите, наполовину. И показатель жиров тоже наполовину снизился. Непорядок, друзья. Надо это все дело восстанавливать. Ну и восстанавливать, конечно же, а, энергию. Так, ну что? Что у нас еще есть такого, что можно было бы здесь выкинуть? Так, а где броня? Я же брал с собой броню. Я, по-моему, ребята, оставил ее там в кустах ну да ладненько костяные иголки что у нас в этом ящичке вот у меня два фрагмента брони уже имеется повязки всякие куча травы кокосовый бидон с водой да по моему где тут у меня кстати емкости с водой вот они вот отсюда мы и будем сейчас набирать а, в наш с вами бидончик а, пресную а, воду да она у нас уже нормально отстоялась и уже можно ее а, употреблять использовать а, в готовочке так вот это все лишнее мы выбрасываем так отлично а пойдемте дальше. Пойдем, пойдем, пойдем, не стесняйся. Я тебе покажу, как надо выживать, да, в Гринхеле. Здесь очень суровые, на самом деле, условия. А поэтому выживать здесь тоже нужно уметь. Пожалуйста, готов наш суп с личинкой. Давай попробуем. О, у йо йо полегче. Смотрите, сколько он восстанавливает. Вот это, ребят, мясо Капибары. Оно очень сочное. То есть буквально с одной, смотрите, мисочки мы восстановили свои показатели практически на максимум. Да-да-да. Лучше всего, ребятки, как я уже и говорил в прошлом своем видосе, готовить именно вот таким образом, именно вот в таких вот, хотя бы в кокосовых мисках, потому что получается гораздо сочнее, чем просто, если вы будете жарить мясо на костре. Жаль, что просто эти кокосовые миски нельзя убрать куда-нибудь, да, переложить на какую-нибудь полочку, чтобы они стояли. А потом просто-напросто взял, подогрел и съел. Было бы тоже очень даже реалистично. Так, сюда нам предлагают поставить глину, но глину мы с тобой потом где-нибудь начнем делать. Давай сначала сделаем еще одно хранилище и поставим его куда-нибудь, не знаю... Ну, пускай оно будет у нас здесь. Здесь мы будем разводить костер, да, очень прикольное местечко, мне оно нравится. А вот здесь, скорее всего, ага, подожди, здесь у нас веревки. Здесь у нас станция для веревок стоит. Здесь у нас а, непонятного плана выступ. А вот сюда, кстати, неплохо бы вписался, если, конечно же, он сюда войдет. Ящичек вот в это место. Тут бы, да, очень хорошо бы он смотрелся, но мне кажется, он сюда не войдет. Давай покрутим, повертим, попробуем. Нет, не входит, зараза такая. Немножко бы места еще побольше и вошел бы. Не хочет он сюда входить. А если с этой стороны? И с этой стороны тоже не хочет входить наш а, ящичек. Так вот, пускай оно стоит. Да, достаточно все неплохо. Главное, чтобы нам можно было дотянуться до того хранилища. Так, отлично. Давай, построим уже с тобой. Так, нам нужно будет палки. Обычные а, палки. Палки побольше. Ну что, давай сразу же возьмем из нашего общего хранилища палок. Эти самые палочки. Не будем никуда мы бегать сейчас. Ведь у меня уже здесь все припасено. Давай, возьмем еще одну палочку. И построим. Вот таким вот образом, ребят, у нас здесь строятся все практически э, какие-то станции. Рабочие станции, дома и прочие всякие вещи. Палочки мы берем. Берем мы, значит, с вами камушки. И из этого всего дела мы лепим, городим, строим и так далее. Да, кривовато поставил я. Но ничего, и так, как говорится сойдет, После чего берем вот эту глиняную э, штуковину, глинобитный кирпич. Он, кстати, получается вот в этом вот корыте для э, глины. Глина, про которую я вам говорил, просто-напросто ее переносите вот сюда, вот в этот слот. Э, в количестве двух штучек кладете между ними залу. И она у вас превращается в то, что э, вы видите сейчас. Это глинобитные э, кирпичи. Так, ладно, пока что не надо. Хотя нам он тут пригодится. Мы еще один положим именно вовнутрь. Так, еще пару палочек. Пало досочек, пару досочек нам нужно, да, давайте возьмем раз, и давайте возьмем два. Так, есть такое дело, и нужны две доски. Так, а где у нас, кстати, доски? А Досок-то у меня и нет, надо, надо, ребятки, за досочками идти в лес. Кстати, сколько у нас времени? Четыре часа утра уже? Да что такое-то, а? Я какую ночь уже подряд пропускаю? Ну ладно. Это, в принципе, дело такое. Давайте поспим сейчас по-быстренькому, да? А потом уже утром разберемся. Слишком долго спать не будем, да. Буквально пару часиков до утра. 6 часов. Отлично, ребятки. 6 часов утра. В самый раз пораньше сегодня я встал. Кто рано встает, тому бог подает, поэтому мы встали пораньше, чтобы быстренько пробежаться по окрестностям и посмотреть, что у нас здесь появилось интересного. Главное, чтобы какая-нибудь змеюка в кустах не, припа... не притаилась, да, меня не цапнула за задницу. Так, где-то я здесь вырубал, вот у меня там торчит. Вот этот палочку сейчас мы возьмем. Так, тихо-тихо, это гром. Это всего лишь был гром. Так, два таких бревна мне нужно. Где еще одно бревно? Что-то я здесь столько леса рубил, а бревен-то вообще маловато. Так, второе, где бревно? Ладно, пойдем, сейчас где-нибудь найдем. Здесь у нас, в принципе, мы живем в лесу, с бревнами проблем быть а, не должно. У нас прям вот возле дома растет офигенно. Ну, х, короче, с этого не добыть бревно. Пойдем, сходим вот туда вот подальше в лесочек. Я уже вижу на горизонте то, что мне необходимо. Блин, главное не наскочить на какого-нибудь а, паучка ядовитого или не на, на змеюку, которые вполне, возможно, могли уже где-то здесь а, заспавниться. Это что такое было? Помет животных нашел. Замечательно. На удобрение пойдет. Вообще мы хотели с тобой сходить сегодня, а, проверить мои угодья. Так, не понял. Опять пиявки завелись. Да что ж такое, ребятки? Нет никакого спасу от этих пиявок. Они постоянно меня атакуют. Так, на этой руке не вижу, на этой руке не вижу. На ноге. Ой, сколько много, -то, а! Когда успели, присосались. Вот гады, а. Постоянно, сколько? Пять штук? Да вы не охренели ли случайно, а? Пять штук, ребят, присосалось. Я в шоке просто. Так, достаем топорик. Нам нужно еще одно бревно. Нам необходимо достроить то, что мы начали. И после этого я уже вас проведу а, в свой старый лагерь. И мы с вами посмотрим, как же у меня там обстоят а, дела. Так, третье бревно берем. Да, две доски мне всего лишь надо. Я хочу закончить все-таки этот сундучок. Да-да-да, продолжаем обустраивать наш лагеречек. Конечно же. Как без этого? Надо, ребятки, обустраивать свои лагеря Для того, чтобы вам можно было где-то перекантоваться Так, ладно, все, достраиваем ящичек Тадам, друзья, есть еще один ящичек у нас для всяких разных а, компонентов Пускай у нас тут будут какие-нибудь вот такие вот костяные иглы Пускай у нас здесь будут лежать перья да, вот сюда вот мы все сейчас разместим. А Для камней у меня есть специальная, как говорится, емкость. Вот сюда вот я мелкие камушки складываю, чтобы с собой не таскать. Так, есть такое дело. А пару кусков золы у нас, значит, да, кусок мяса, броненосца. Кстати, давайте, ребят, закушаем то, что у нас здесь появилось. Раз и два. Практически полностью восстановили мы свои жизненные показатели. Давайте наполним еще одну мисочку водой и приготовим. Это, как говорится, на будущее. Да, и вторую тоже мы заполним. Пока горит огонь, давай все-таки мы с тобой что-нибудь приготовим на нем. А из этого мы сделаем а, семечку из этого фруктика. Да, друзья, можно здесь также высаживать все, что вы находите в вашей грядочке. Так, как я обещал, пойдем покажу тебе а, мое, значит, старое жилище. И посмотрим, что у нас, а, какие у нас ингредиенты, точнее, какие у нас растения растут вот из этих вот неизвестных а, корней. Да, мое второе жилище находится вот там вот через а, речку. Да, вот туда вот нам надо сходить. Здесь обычно очень мирные места, здесь никто не спавнится. Здесь даже змей, друзья, никаких не бывает практически. Да, я уже не раз это дело проверял все. Вот оно, мое старое жилище. Здесь у нас, да, здесь удачно ловушка стоит, здесь постоянно каймановые ящерицы попадаются, которые не влазят мне, к сожалению, уже э, в инвентарь. Да, я проследил, ребятки, как я вам и говорил, я проследил все-таки путь ее перемещения, и теперь эта ящерица попадается постоянно э, в этот капканчик. Так, нельзя ее никуда положить почему-то, давайте мы с вами немножечко расчистим место в нашем с вами рюкзачке. Так, что-то как-то странно, что-то какая-то она слишком большая, что ли, это ящерица, я не пойму. Я же вроде все уже убрал, уже переместил все, что можно было, да, повыше вот туда вот. Так, здесь как будто бы что-то у меня есть, но на самом деле здесь ничего нету. Смотрите, ребят, как будто здесь что-то лежит у меня, какой-то бак скорее всего. Во, отлично. Ящерицу мы возьмем с собой, я не буду пока ее добывать, она мне пригодится. И вот он, друзья, то самое место, где, помимо всего прочего, можно постоянно найти спавн обсидиановых камней. Вот он, друзья, я уже один такой брал, и тут еще один появился. Так, это у нас сухие листочки. Так, пойдем покажу. Тут у меня ниже, значит, росли неизвестные плана деревья, которые я недавно вырастил. И что из них сейчас а, вырастает, я хотел посмотреть. Так, и что это такое? Что это за странные деревья? Из этих, ребят, непонятных... А, вот из этих непонятных корнеплодов растут вот такие вот деревья. Фу. Я думал, что-нибудь более стоящее вырастет. Давай попробуем срубить это дерево и посмотрим, что из него можно а, собрать. Давай попробуем ножичком. Раз, два, три... 4 удара, ножи плюс небольшая кучка листьев. Ребятки, эти просто деревья нужны нам для э, добычи вот таких вот просто листьев. Но еще из них выпадают вот такие вот палки. Плюс у нас остается корнеплод. Ага, теперь я понял, для чего все-таки нам нужны эти странного плана э, деревья. Ничего, друзья, особенного. Просто вы можете высадить их огромное количество, вот такие вот грядочки и потом собирать, всегда быть при палочках, всегда быть при а, каких-то ресурсах, типа вот таких вот листьев и так далее. Ну, кому-то, может быть, это понадобится, да, кто-то может из этого извлечь определенную а, выгоду. Так, ладно, это мы ломать не будем, корнеплод мы забираем и сюда, наверное, также мы а, засадим что-нибудь еще. Так, большой ящик для растения, схватить плуг. Я так понимаю, мы должны сначала вспахать это все дело, отлично. Ну и теперь давайте засадим сюда такой же, не знаю, корнеплод. А этот мы разделаем, да, и пускай у нас будут еще такие семена. Ну что ж, это, ребятки, если коротко о базах вот такого вот фермерства, да, если это можно так назвать здесь у нас в Гринхеле. Надеюсь, все предельно просто и понятно, как тут взаимодействовать с грядками. Достаточно просто построить грядочку, они у нас находятся здесь же во вкладочке на N, и можно их обнаружить именно, по-моему, вот здесь вот в этой вкладочке. С иконкой домика Вот они, ребят, в конце находятся Малые ящички для растений и большие ящички а, для растений Вот сюда мы и высаживаем наши с вами растения Поливать не обязательно а, Польет их, а, их быстрее, чем вы дождик, да, со временем а, Поэтому вам остается просто-напросто ждать, когда же это растение вырастет А растут они достаточно долго, я вам так хочу сказать Ну, ладненько, ребятки Вот такое у нас сегодня получилось небольшое выживание и прохождение в мире а, Гринхелла в следующем видосе постараемся, сходим уже на новое место, да-да-да, по сюжеточке пойдем, постараемся раскрыть некоторые секреты уже на новом э, месте. Ну а пока, зритель, что ты думаешь по поводу игрушечки Гринхелл? Пиши, пожалуйста, свои комментарии. Если у тебя есть какие-то идеи по поводу игрушечки Гринхелл и не только, то, пожалуйста, смело предлагай мне в комментариях, и мы с тобой более предметно уже обсудим эту э, тему. На сегодня это пока что все, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует, конечно конечно же.